Заведем Вдом Внутри Walking a one second что-то рядом как амб inner Соответственно, сейчас появилась в этом доме студия 1 350 15 метров Есть также двухкомнатная комнатная 47 Все 98 тысячи квадрат Они рядом 24 метра тоже 98 тысяч за квадрат все это на третьем этаже и 30 метров 98 тысяч за квадрат звоните 8 918 909 7266 проконсультирую, покажу цены прямые от застройщика Привет всем! Еще раз пришли на объект на Учительской, студия 15 метров стоит миллион триста пятьдесят. Часть на дом, да? но часть все-таки на море. если выбирать между ними то наверное все таки конечно повыше, повыше, повыше.